Программы бесплатной стажировки для предпринимателей, в рамках которой 150 украинцев ежегодно выезжают на один месяц учиться в Германию. Федеральное Министерство экономики и энергетики под девизом, не могу прочитать, проводят подготовку руководителей предприятий и организаций из Восточной Европы, Центральной, Юго-Восточной Азии для налаживания контактов и взаимовыгодного экономического сотрудничества с предприятиями Германии. Спикер Дмитрий Польчик соучредитель Харьковского немецкого центра и инициатор создания Ассоциации выпускников проекта J.I.Z. Да? Наталья Яковлева, директор агентства «Эксперт Плюс». Екатерина Ющенко, выпускница программы 2015 года, директор сети магазинов «Инфим». Александр Золотарев, выпускник программы 2014 года, главврач центра здоровья. Ну и планируется в скайп конференция, которая уже идет, с Аллой Сучаевой и Натальей Дорошенко сейчас стажируются в Дрездене и в Гамбурге. А в Гердене, да? Дрездене или в Гамбурге? А я в Дрездене. Дрездене. Дрездене. Да, да. пожалуйста, кто первый начинает? Первая начинаю я. Для того, чтобы было понятно, почему мы так любим этот проект и а, почему мы с таким удовольствием его презентуем, я немножко расскажу об истории. А, народ в Дрездене, вам нормально слышно? Да, слышно. А, ну все тогда. Да, Проект был подписан очень давно, в 2002 году. Это был федеральный проект Министерства экономики и энергетики Германии и Министерства экономики Украины. Проект назывался тогда «Украинская инициатива». Его специально создавали для того, чтобы помочь наладить кооперационные экономические интересы между Украиной и Германией. В дальнейшем этом проекте предусматривался такой модуль, как обучение. После обучения ребята уезжают в стажировку. Изначально стажировки длились 6 месяцев, потом они длились 3 месяца. Сейчас проект идет в течение одного месяца. В течение одного месяца в 14, если я правильно помню, 14. обучающих центрах Германии, одновременно работает порядка ну, 14 групп. И в целом за год из Украины уезжают, а самое главное, и возвращаются с контактами от 130 до 150 человек. Это три различных типа обучающих групп. Это группа топ-менеджеров, Екатерина расскажет, что именно подхватывает топ-менеджеры, чем они приезжают из Германии. Это группы менеджеров среднего и высшего звена, и также специализированные, ну так тоже называется общая кооперация, также специализированные группы, вот как раз Александр представитель специализированной группы по медицине, он расскажет, чего именно и привозят медики из таких качественных, серьезных проектов. Для полноты визуализации мы пригласили сейчас ребят, которые находятся в настройки, во Флоренции на Эльви в городе Дрезден. Вы уже сейчас вот, беседу услышали. Группа начала заниматься, по-моему, 9 октября. Они уехали туда, и они активно учатся. Весь проект, где правильно срочно сказал, идет на деньги федерального. Правительства экономики и энергетики, Федеральное министерство экономики и энергетики, в целом на одного стажера без английского языка, если такие группы, Германия затрачивает около 15 тысяч евро, на стажера, знающего английский язык или немецкий язык, если такие группы, Германия тратит 10 500 евро. То есть очень приличный вклад вклад в развитие коммерческих, предпринимательских, обучающих проектов, и мы призываем настоящего этим вкладом пользоваться, потому что Харьков сейчас из-за того, что качественно провел старт этого проекта в 2012 году, правильно, может, в 2012 году начали плотно им заниматься? В 2012 году, да, новый формат, начался частного партнерства. Да, появился новый формат партнерства, и Харьков сейчас занял первое место по количеству стажеров в этом проекте. Почти половина групп, мы не будем это скрывать, это наши харьковчане. Как выразилась одна из участниц, поехала вот так вот за рубеж для того, чтобы познакомиться с новым миром, половина групп оказались свои. Поэтому, как мы построим нашу пресс-конференцию? Я немножко осталась об истории. Сейчас Дмитрий быстро расскажет о самом проекте. Потом вы, ребята из Дрездена, потому что ну слышите шумит связь, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. И уже какие-то тонкие уточняющие вещи по каждому модулю, ну, из собственных впечатлений поделятся нашими да, людьми. Спасибо. Ну, для того, чтобы у вас образовалась полная картина о самой сути стажировки, о том, как она проходит и чего она состоит, подготовили небольшую презентацию. Как уже сказала Наталья, это программа правительственная, она реализовывается при финансовой поддержке Министерства энергетики, экологии, так называется, Министерство Германии, которое финансирует и реализует данную программу. И направлено в первую очередь на предпринимателей. Так как сама суть программы это развитие, в первую очередь, экономических связей. Программа длится месяц, за 14 лет в которые в разных формах, которые претерпела программа, были трехмесячные стажировки и полугодичные стажировки. Уже было э, простажировано более тысячи человек, то есть на данный момент в Украине есть тысячи выпускников, э, которых мы собираемся в этом году видеть в ассоциацию. Э, и э, программа для Украины не единственная, то есть есть 16 стран-участников из разных стран, там, из постсоветского пространства, и Африка, и Азия, то есть, которые тоже принимают участие на таких же правах, как и украинцы, а и когда бывают смешанные группы, допустим, вместе с нашими ребятами, одновременно это Молдаване, и Вьетнам, и Индия, из за этого экономический эффект, он еще в большей степени приумножается. Сама стажировка состоит из трех модулей, это теоретический модуль, вот сейчас наша Гости из Германии, насколько я понимаю, находятся в тренинговом центре, на базе которого проходит у них обучение в тренинговых центрах, которые специально отбираются с немецкой стороной и читаются все основные курсы, которые необходимы для ведения внешнеэкономической деятельности, менеджмента, работы с Германией, логистики, различных ментальных особенностей и так далее. Можно Там... я замечание? Дмитрий сам является выпускником программы какого года? 14 -го года, поэтому все, что он рассказывал, он уже и на себе прошел, чтобы было более вот, понятно. А у вас сегодня примеров успеха будет довольно много и Александр, и его коллеги в этом зале, и в Германии. То есть все полностью вам передадут ощущения стажировки и ее практические эффекты. Второй модуль – это групповые посещения предприятий. Если у вас есть специализированная группа, в которую вы едете, то есть стажировка заточена по вашему направлению, допустим, медицинская, и вы всей группы посещаете те предприятия, которые заточены под тематику вашей группы. И третий модуль – это индивидуальные бизнес-контакты. Собственно говоря, как я уже сказал, стажировка нацелена на экономическое развитие, на ваш индивидуальный кооперационный интерес. От стажировки поэтому немецкая сторона и тренинговый центр в частности помогают вам делать необходимые вам контакты ваши цели либо купить что-то либо продать что-то либо сделать совместный проект немцы помогают это делать и финансируют там часть ваших поездок, которые у вас могут быть запланированы по германии именно дела вот на базе этих центров которых вы видите проходят ходят различные курсы это как правило и торгово промышленные палаты конюсбер центры и Тюф это всемирно известный сертификационный орган безусловно пользователь для участников программы из Украины, она говорит сама за себя за в Германии можно и новые контакты сделать и возможно для себя новый рынок безусловно это опыт, это знания которые вы получите и самое главное, допустим то, что я извлек, это новые партнеры и друзья, наверное, это самое главное которых я для себя лично нашел в кругу Тех людей, с которыми вместе я ездил, это 20, 24 человека у нас, по-моему, было. Вот, поэтому заширокая э, многосторонняя, э, во всех сферах, которые она э, цепляет, можно э, для себя э, определенную пользу извлечь. Э, форматы, которые э, мы проводим, отборы два раза в году, э, раз в году, два раза в году, в зависимости от того, насколько есть спрос да, от ваш да, на участие в программе, в этом году мы будем проводить либо в конце этого года, либо в начале следующего года. И программы, на тематики, да, которые предполагаются в этом году, это конечно же немцы все планеты по энергоэффективности по помощи настроению. Вы можете здесь увидеть то, что половину практически всех тематик составляет группы, которые заточены на энергоэффективность, на возобновляемые источники энергетики, отдельные в этом году идет акцент на группу по медицине. Вот отдельная группа именно для украинцев по медицине. Есть, что э, приятно, да, это группы э, с русским языком. Как правило, стажировка она для э, тех людей, которые владеют на бы, среднем уровне английским языком. Есть две группы с русским языком. Это аграрный сектор и это топ-менеджеры. Вот, в частности, наши коллеги из Германии, сейчас находятся в группе топ-менеджеров. Их стажировка проходит на русском языке. Как это, я думаю, они Расскажут. Ну и для того, чтобы программа в нашем регионе в Харькове не останавливалась в своем развитии, развивалась в геометрической прогрессии и все время приобщала новых интересующихся предпринимателей, просто людей, которым интересна Германия, к данному процессу на базе Харькова была создана такая вот партнерская платформа, в которую входит и Харьковский немецкий центр, и Эксперт Плюс агентство и торгово промышленная Палата, и Европейская Миз Ассоциация, Почетный консул э, Германии, Тенс Иван все эти люди они объединились для того, чтобы давать постоянно мощный импульс перед отборами данной программе, для того, чтобы она развивалась и была успешной. Э, если у кого-то есть вопросы или интерес к программе, то есть нас легко найти, то а, можно связаться. Мы то есть, ну я думаю, мы сегодня тоже сможем пообщаться. Да. А, так, теперь, пожалуйста самых главных людей нашего. Вы когда общаетесь, вы всегда смотрите, они у нас видят через, через камеру. Хорошо, Теперь мы сейчас вытащим на экран самых главных людей наших участников. А всех всех. Ну пока да. Может быть кто-то добавит, во вторых, Станислав, о том как. Не не не не, сейчас. Все, по порядку, да. Немецкая там Да. Хотя это оказался большой миф, об этом мы тоже поговорим. Так же, как абсолютно качественный немецкий републиканцев. Ну, кстати, может быть, пока мы ждем, я тоже хочу анонсировать. С 15 по 17 по 17 октября пройдет такое мероприятие. Ну, я думаю, из вас знают аэропорт в Харькове на территории аэропорта. И там будет отдельная секция, посвящена этой программе. Приедет эксперт из Германии, то есть тоже приглашаем всех. Это 15 числа будет. Вот, в Харьковском аэропорту, по-моему, в 12 часов будет сердце. Так. Да, нас готовы слушать. Нет, мы, мы теперь готовы Вас слушать. Рассказывайте, пожалуйста, как Вам там хорошо нас. Нет, ну почему хорошо? Случаем по конечно же. Что... Вот, но деньги действительно очень интересные. Было уже посещение несколько заводов и предприятий. Тоже очень интересная практика и опыт, потому что люди открыто делятся всеми наработками опытом, который уже они прошли за свой период существования. Рассказывали о кризисах, о человеческом факторе. То есть, в принципе, есть вещи, которые интересны. Алла, а сколько часов в день Вы учитесь? Что? Сколько часов в день Вы учитесь? А мы учимся с 9 часов до 16.00. Сюда входит еще перерыв, естественный обед, кофе-брейки, то есть, как бы, честно говоря, мы не замечаем, что у нас время это идет учеба, потому что, в основном, это тренинги, которые полезны. Они активные, мы работаем и только в теории, но еще и в практике, то есть, мы в каждой ситуации прорабатываем. Вопросы, попрошу Вопрос. да, вот, к э, нашим немецким... А, давайте я представлю. Я сейчас, сейчас я представлю. Главная вот, дама впереди, это директор системы Maxnet. Ну, я думаю, вы знаете провайдера интернет Алла Стручаева. То есть можете напрямую поговорить вот, с Кали. Она, она вам ответит. Спрашиваете? Когда у нас будет 4 же интернет? Спасибо за вопрос. Спасибо, прекрасно. Давайте, друзья, вы пришли себе узнать о программе. Вот перед нами те, кто там сейчас учатся, те, кто организовывает уникальные возможности. Прошу Ну, всем все понятно. Не-не-не, вот там что-то будет. Да? Нет, да. просто как они проходили как конкурс, как вы проходили конкурс отборочный, как они сюда Какие требовали отбора? Да. да. Вам слышно этот да, вопрос? Да, я услышала. Мы будем говорить так. Я чисто случайно узнала, буквально за 5 дней до окончания отбора. И, ну, как бы, подготовилась, рассказала о себе, рассказала о проекте, что я хочу, что мне интересно. Через некоторое время было собеседование, и потом еще через некоторое время был результат. Ну, а сколько Единствен... Единственное, я хочу сказать, что все-таки очень важно, это знание языка. То есть, э, английский — это хорошо, если вы знаете немецкий, вам поможет. Пойти а нормально в ресторане покушать вечером. А так голоднее все время. Почему? Она забудется, нас кормят, нас любят. Пожалуйста. Это специализированная группа? Специализированная группа или группа топ-менеджеров перед нами сейчас? Да, давайте я вам представлю все-таки, кто с нами сегодня здесь? То есть, вот Лениченко Юрий, он генеральный директор Кроник Скальков. Центрский дом Калина, Вадим Зубко, коммерческий директор. Топ-укладок биоэнергии группа директор Балабинская Юлия, тоже Скальков. Вот наш главный человек, который строит самолеты. Он продаст Киеву, это группа компаний Прогрест Гехт, да, как перефилянка, региональный вице-президент в Украине. То есть там, у нас группа очень сильно разошло. Но мы, мы со всеми общаемся, в хороших отношениях, друг другу помогаем, делимся опытом. Кстати, внутри группы даже мы общаемся и решаем какие-то управленческие задачи. Это, в принципе, есть плюс для нас. У нас холодно уже. уже, голода уже. У нас чуть-чуть уплит, тоже холодно. А, Алла, а скажите, пожалуйста, вы ставили перед стажировкой, ну, перед собой, я, я же с вами общалась, консультировала, очень серьезные задачи. А, там телефонизация там города определенного. Насколько вот глядя на ситуацию изнутри, вы э, понимаете, что данные задачи исполнимы? А когда вы готовили стажировки, вы планировали там очень серьезные задачи телефонизации внутри Германии. Да. Я могу вам сказать, что, допустим, интернет и поисковая система – это очень хорошая вещь. Но пока вы сюда не приедете, не почувствуете на практике вот реальные вещи, вы не столкнетесь пока с культурой, недалеки там людей, и как они решают вопросы, вы ничего не скидываете. мы сделали включение с той стороны, чтобы вы увидели, как это на самом деле. Да, пожалуйста, еще раз. Да, можно. На что больше делается упор? На посещение предприятий, на обучение менеджмента, на налаживание внешнеэкономических связей, ну, вот, или, или на все сразу? Вам услышали? Слышали. И все сразу, давайте два. А на ваш взгляд, в процессе стажировки, на что больше всего немцы делают упор? На индивидуальное обучение, на визиты, на внутригрупповую работу? На что обращают немцы больше всего внимания? Нет, это все в комплексе, все сбалансировано. Даже если у нас есть посещение индивидуальных визитов, то нам материал передают. Утром, за завтраком в гостинице мы между студентами общаемся, организовывают часть это представителей киза. Часть это то, что мы смогли договориться до приезда сюда, что очень важно. Поэтому у всех практически насыщенные последние две недели будут какие встречи, какие-то договоренности, выставки, что тоже очень важно для нас. Спасибо. Да. Да. Да. Вот так. Чего, вы, а да, сейчас, сейчас. Чего бы Вы посоветовали а, в рамках подготовки к следующим отборам в группе и после этого перейдем к акцентам. Чего Вы а, посоветовали? Во-первых, человек должен понимать, что он хочет и какие его цели. Зачем он едет? Это все должно структурировать. Окей? Согласны? Какого-то поведения потяга, когда люди Очень заранее с кем вы хотите встретиться, чтобы потом не было спешно. Сколько немцы и европейцы, все для не очень заранее, и у них расписание в вперед. Поэтому вы можете просто иметь желание с кем-то встретиться, они тоже имеют желание, но не имеют в результате. Угу. Вопрос у да, меня, можно? Скажите, вот если вам преподают правильную презентацию в немецком формате, как она может пригодиться здесь, в украинском менталитете? Дело в том, что нас учат работать с европейским рынком, поэтому мы сюда и приехали. Нас не учат здесь работать на Украине для нас, нас учат, как правильно вести себя, ну, в нормальном смысле слова, культура очень сильно получается. И немцы, наверное, как основа его, они четко говорят, что они хотят, они, повторюсь, они не конкретные, что они хотят, чтобы они не тратили свое время. у их расписано. Вот сейчас Андрей сказал, действительно, когда договариваешься, то это может за два, за три месяца договориться на два часа его графика работы. Иначе с ним можно не встретиться. Спасибо. Опять же, по практике презентации, то, чем у нас учат, это действительно уже наработанный опыт, даже не за год, а за десятилетия сессии вопросов и ответов. Вы уже ну, поняли, какими знаниями обладаю я, какими знаниями обладает Дмитрий. Мы по сути провайдеры данного проекта. То есть мы организовываем структуру отборов так, чтобы приехала комиссия, провела собеседование с нашими аппликантами, и после этого апликанта выбрала и дальше начала продвигать. А так как вас интересуют, наверное, все-таки результаты, тогда, наверное, Катерина, -то вопросы к вам, что получили вы как результат. Вы были в этом году, и вы были в Аахе, если mm -hmm. правильно да. помню. Спрашивайте, да. Или начнем с результата. Может быть, даже я вообще начну с ответа. Вот, я хочу mm -hmm. мне вот конкретизировать ответ по поводу того, что нужно для успешного прохождения отбора. Наверное, самое главное, показать не просто, что вы хотите, а показать а, свою успешность. То есть здесь у вас все отлично, вы развиваетесь, вы либо расширяетесь, либо новый рынок, выходите на новый рынок. И что вам в свете этого необходимо... При сотрудничестве с немецкой стороной. То есть вот, вот, вот это на самом деле главное, что они хотят. В первую очередь, это как бы экономический аспект. Все остальное это, в общем, тренинги, все это как бы уже постфактум. Есть, вы докаж, должны доказать свою успешность, и вместе вот в таком тендеме вы движетесь к успеху. А, по поводу того: молодочек спрашивал, эм, насколько что важнее тренинги, эм, посещение различных предприятий, все абсолютно в комплексе, и именно в этом уникальность программы. То есть идет ежедневная начитка, причем достаточно серьезная. Если даже вы неплохо подготовлены, то в любом случае будет очень полезно, что идет как бы структурирование дополнительно ваших знаний с таким как бы преломлением на европейский рынок. Это в любом случае хорошо, однозначно что-то новое вы получите, даже при высоком уровне подготовки следующий момент сразу же эта теория превращается у вас в практику. Вот у вас идет ваше индивидуальное посещение. Все ваши спецификации, всевозможные контракты, договора, вы их сразу а, корректируете с учетом того, что, чему вас перед этим научили. И вы идете уже, как бы, а, скажем так, подготовленными по-новому. То есть вы не теория, практика, и плюс еще очень классно идет Практический пример успешных немецких компаний То есть вы видите как бы топы, То есть как это должно быть Неважно чем вы занимаетесь Вот конкретно я это была ну, Мы импортируем вино Но тем не менее мне меня была культура производства Культура работы с персоналом Логистика, маркетинг Ну неважно, то есть в любом случае Человек думающий, умный Для себя найдет моменты, которые он может преломить вот В свою сферу деятельности Дальше, моменты по мотивации для меня, вот, казалось бы, мы импортируем вино. Вот, с учетом глобализации выставок можно сесть, посмотреть по сайтам производителей и, в общем-то, сотрудничать. На самом деле все не просто так, к сожалению. В сегодняшних реалиях Украина к Украине, мы должны это признать, относится уже с осторожностью. И многие контракты, многие партнерские отношения срываются именно поэтому. Просто вот, не отвечают на письма, просто не идут на контакт. Здесь же немецкая сторона все эти моменты, взяла, они выступили как бы гарантами, посредниками, не то чтобы облегчили, а вообще наладили как бы контакт с теми организациями, партнерами, с которыми было сложно наладить отношения. А следующий момент, эм, зачем опять же ехать? Э, личный контакт это всегда плюс. У меня на практике, был, я даже не ожидала много моментов, когда э, здесь э, невозможно было выйти на, например, тот же Deutsche weyen Institute, который, в общем-то, не ставят для себя приоритетом отношения с Украиной, но через новых коллег, то есть те компании, те винопроизводители, экспортеры, с которыми познакомилась непосредственно там, эти контакты помогли через свои уже непосредственные отношения с Deutsche weyen Institute. Э, вы как бы туда смогли влиться, ну то есть нужно быть, не ждать, вы не дети, вы должны быть достаточно активны там, на месте, очень четко поставленные цели, что вы хотите, и вы их там решаете, вам дали возможность, и все, а уже как вы ее реализуете, в общем-то, вы должны быть активны. А следующий момент, это безусловно тоже уже Дмитрий говорил, это новые партнеры не только в среде, стороны пребывания, но и ребята, с которыми мы едем, это на самом деле все молодые, активные, инициативные, креативные, то есть на самом деле это очень классные контакты, которые пригодятся. То есть мы выходим за рамки своего круга общения. Это люди из абсолютно различных сфер деятельности. В ну, в вот так, случае, это Заметы, и, я так понимаю, новые это... возможности. То есть возможно где-то вам это выстрелит неожиданнейшим образом в будущем. Ну, это всегда очень замечательно, потому что Лишних людей там нет, которые приехали на экскурсию. Все едут, все, все достаточно как бы так, целево настроены. Опять же, мы приехали, мы продолжаем общаться очень активно. То есть у нас постоянно мы встречаемся там в рамках немецкого центра. И вот сейчас, кстати, будет не конференция на выходные в Киеве по методам финансирования бизнеса. То есть различные моменты, точки соприкосновения. Остаемся мы активно, опять же, сотрудничаем. А вот и опять же мы встретились. А, что а, еще хотелось бы, наверное, по а, наверно посоветовать. Посоветовать в первую очередь нужно очень хорошо готовиться. Ну, вы естественно будете знать своих партнеров заранее у вас. Когда вы приезжаете, а вас знают все. Для меня это была личная неожиданность. Да. То есть они знают, чем я торгую, с кем я торгую, через кого и сколько это у меня стоит. Я могу сама даже этих моментов не помнить. То есть вы должны быть к этому готовы. Вы приходите не поговорить. Вы приходите со спецификациями, с презентациями. Кстати, тоже рекомендую сделать презентации две презентация, которая используется у вас при обучении, Сейчас. и та презентация, сможет которую... говорю... а ребята спрашивают отключаться, вы хотите отключиться, да? Окей. Хм. да, благодарим. 4 утра да, вам 4 благодарим. утра, да, да. Спасибо, успехов Спасибо. вам. Спасибо. Да. Да. Спасибо. Та презентация, с которой вы пойдете к своему непосредственно партнеру, то есть это разные целевые группы, это разные две разные презентации, ну и Наверное, еще какие-то такие моменты, я не знаю, может, какие-то вопросы по ходу. Поспеем так что да. да. Теперь э, выступит вообще эта часть, который, на которую мы там Богу молимся, медицина. Да, потому что без нее нам всем никак. Расскажите, рассказать о своем опыте. Потому что вы были, наверное, в самых первых медицинских группах. Тоже было в втором году, конец 2014 -го года. <связано> а, да, конец 2014 -го года. Медицина это такая специфика. И, в принципе, зачем ехал туда я? Ну, или Тут часть вопроса, которые я хотел бы сказать, сказала Екатерина, я с ней полностью согласен. Может у вас есть какие-то вопросы? Но в целом, по моему опыту, вначале еще был задан такой вопрос Наталья Яковлевой: зачем туда ехать? Но я считаю, что нужно быть или сильно умным, или полностью глупым для того, чтобы, во-первых, самому себе задать такой вопрос: а стоит ли туда ехать? Или я такой сильно избалованный, что мне каждый день предлагают вот, пои, пожалуйста, на стажировку там, в Германию или Штаты. Но само слово «поехать на месяц в страну, которая является лидером и гарантом экономической стабильности Европы», у меня лично так подразумевает. Да, я готов, а все вопросы потом. И мотивация здесь может быть внутренняя, может быть профессиональная, по мотивам, как бы Екатерина сказала. Поэтому у меня вопросов не было, и я единственное, что, в чем были такие сомнения. До этого наслышан был по поводу таких программ. И везде была там коррупция, пока денег не дашь, тебя никто туда, могу сказать честно, я пришел. Я познакомился, я был знаком до этого с Дмитрием. Дмитрий познакомился с Натальей. Я пообщался, и на каждом этапе вот эта фраза нигде не звучит. Ну, Не звучит, не звучит, может быть, с не звучит. На самом деле, я когда после приезда начал рекомендовать другим ребятам, у всех звучал вопрос: а сколько это стоит? Я говорю, не сколько, такого быть не может. Вот. Точно так же мой собственник бизнеса, когда я еду на месяц в Германии, говорит, а сколько ты заплатил, чтобы тебя туда взяли? Я говорю, бесплатно. Я говорю, такого быть не может. Поэтому у многих есть такие моменты, там, родители не отпускают, говорят, бесплатно, значит, какая-то, может, ты вообще едешь, там, в рабство тебя заберут, это относительно девушек. Могут быть всякие там, предпосылки, чтобы туда не ехать, но могу сказать так, что через проверенных людей, вот, все сидят, все вернулись, довольно все счастливы. Ехать нужно однозначно, хотя бы ради того, если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему. То есть другими вы оттуда тоже не вернетесь. Такими, как вы были, точнее, вы оттуда не вернетесь, вы поменяетесь, и поменяетесь в лучшую сторону. И как личность и как профессионал. Что было у меня? Я туда ехал с одной целью, для того, чтобы привезти в город Харьков технологию по лечению рака молочной железы. Получилось? Получилось, вот что получилось. Мы уезжали туда с одним курсом евро, приехали туда уже с другим. И ситуация была такая, что стоимость оборудования, которое можно было купить здесь, у официальных дистрибьюторов, эксклюзивных этого оборудования в Украине, оно составляло 1 миллион двести евро. Но ну, не каждый как бы, инвестор готов. Есть такие у него деньги, тем более он готов вкладывать в медицину, которая не является а, высокорентабельным бизнесом. Я приехал, и мне пришлось ехать из восточной части Германии в западную на выставку в Дюссельдорф, и там я познакомился с представителями компании Карл Цайс. Она меня именно интересовала, я до этого опять поездка готовился, искал там контакты, писал письма. Я приезжаю, действительно, беседую, они говорят, ну да, цена такая же, тысяча, о, миллион двести тысяч евро. Я говорю, ну так я думал, у вас немножко дешевле будет. Говорит, нет, не, ну поскольку вы к нам приехали, мы вам сделаем скидку, естественно. Я говорю, а сколько? Они говорят, ну 50 тысяч мы вам. 50 тысяч на фоне такой суммы, это слезы. Я говорю, ну спасибо, конечно. Я возвращаюсь и понимаю, что этот проект просто финансово, он нерентабельный приехал, и команда, которая нами занималась, вот хочу отдать должное, может у кого-то там были нарекания, там заставляют учиться, там нужно рано вставать, я думаю, что эти люди месяц уделяют нам, пару месяцев готовятся до этого, и после того, как мы уезжаем, они еще там да, отдыхают где-то месяц, потому что работа ведется большой командой, работа на самом деле щепетильная, и... Вот она настолько глубоко проникающая в вот эту проблему, я приехал сказал, я приехал туда на выставку, мне озвучили такую же сумму, ну как бы все, вот где-то через неделю, там и пять дней цель моего пребывания, она сволась к нулю, ну потому что все, ничего. Они говорят, спокойно, все будет нормально, мы поедем на завод, на завод посмотрим, как собирают это оборудование, я говорю, ну я конечно, вижу, как его собирают, а мне то, что с этого. И потом, через пару дней они говорят, вы сегодня никуда не едете. Я думаю, где же я провинился. Они говорят, нет, к вам приедет официальный представитель компании «Карл Я говорю, так я же с Юлией беседую. Говорю, нет, это будет другой представитель. Я говорю, хорошо. И ко мне приехал француз. Он был представителем официальной по Восточной Европе. Мы с Юлией побеседовали, я ему рассказал вот эту ситуацию, что есть проблема такая в Украине, вообще в Харькове, что хотелось бы решить, вот нужен такой аппарат, но он стоит миллион двести тысяч. Ну да, да, да, такая ситуация. И в ходе где-то. Она мало закончится через пять минут, но поскольку я все честно, откровенно сказал, рассказал ему, как мы используем, он услышал и понял, что это не желание там, купить какой-то аппарат, не владея вопросом с моей стороны. И я был удивлен, что он им глубоко владеет на территории России, Украины, зная там статистику заболевания, там степень рака. А Я люблю врач, он говорит, нет, я не врач, но я же это оборудование продаю, поэтому я должен это все знать. И в итоге мы с ним начали беседовать как коллеги. И где-то через полчаса, чтобы так свести все к минимуму по времени, было озвучено следующим образом. Он готов был привезти это оборудование, инсталировать гарантию обучения, но ну, все под ключ, 600 тысяч Половина и стоимость. У меня, естественно, стал вопрос, а как же вы там, есть эксклюзивный дистрибьютор, вы нарушаете его права, потому что ну, в моих глазах немцы это люди, которые там, ну, право для них это верховенство и все, другого быть не может. Она сказала, нет, у меня есть официальные такие полномочия, поэтому я никого здесь не обижаю. Я, естественно, ну, после того, как мы с ним попрощались, я сразу написал потенциальному собственнику или инвестору о том, что да, есть такая возможность. Вот. Но когда я вернулся, мы потом беседовали с, с помощью писем, приписывались с этим французом и пришли к выводу, что более глубоко проанализировав ситуацию, у нас еще в нашей стране, в частности в Харькове, женщины не готовы уделять столько времени своему здоровью, в силу в разных причинах, экономических, социальных, общеобразовательных, для того, чтобы заниматься ранней диагностикой и профилактикой, в смысле ранней диагностика выявления выявлением рака на ранних стадиях. Поэтому у нас основная статистика по уже заболеваемости это 3-4 стадия рака молочной железы, а вот этот аппарат, он был рассчитан на то, чтобы удалив маленькой на первой второй стадии в рану вставляется специальная там такая головка она дает малодозовое локальное обучение этих клеток раковых которые могли остаться в ране и дать ну, быть источником метастаза последующем то есть тем самым они гарантировали стопроцентное отсутствие рецидива и мы пришли к выводу что этот аппарат просто здесь будет простаивать и количество пациентов на нем будет очень очень мало потому что нет таких пациентов но тем не менее какой у меня был успех После этого мы пообщались, познакомились с нашей группой. и ну, Мы, во-первых, дружим, во-вторых, мы общаемся. И, в-третьих, у нас есть партнерские взаимоотношения, то есть наш медцентр, мой медцентр, где работа оказывает услуги а, вот, топ-менеджерам, их сотрудникам. И плюс, хочу еще сказать, 23-25 октября из Дрездена есть там такой университет Карла Густова приедет к нам, один из ведущих специалистов по психотравматологии будет проводить цикл занятий, подготовки наших специалистов, психологов, врачей в рамках психотерапии. И стоимость этой поездки без учета затрат на территорию Украины составляет 3200 евро. Это половина стоимость, потому что это курс, потом он повторится через 4-6 месяцев. И ну, наши волонтеры не готовы были оплатить такую сумму, естественно. И немецкая сторона, один из очень замечательных людей, с которыми я там познакомился, он согласился оплатить приезд немецкого специалиста. Вот, вот такое сотрудничество. Mm -hmm. Вы, да, более-менее понятно что э, данный проект является проектом экономическим, проектом кооперационным, долгосрочным и, за, и для тех людей, которым это действительно нужно. Поэтому, когда я там постила информацию в Facebook, я просила приходить именно тем, кому нужно, потому что действительно процедура подготовки к собеседованию, это подача документов, это ну она так лукавит, что за пять дней все получилось. И на самом деле она глава сам, одной из самых успешных арктических компаний, понимаете, все то, что она имеет, она ну, выстрадала, заработала и научилась это делать. Да. Задавайте, да. а, а какой же конкурс был? Да? Сколько участников было? В ну, Харькове по... у нас, как ни странно, никто не проваливает. Почему не странно? Потому что мы их готовим. То есть для, проанализировав всю ситуацию, что мы заметили? Мы заметили, что наша целевая аудитория – это взрослые люди, которые, как правило, не подавались на подобные проекты. И мы их готовим. Мы готовим, помогаем оформить документы. Мы помогаем подготовиться к собеседованию, к вот этому страху провалиться. Потому что при всей вот этой вот легкости, при всем у программы есть ограничения. Первое, это люди где-то 25 и максимум 45 лет. То есть, ну, немцы трезвомыслящие, они понимают, что старый конь, он, конечно, борозду не портит, но уже перековывать ничего не получится. Дальше, это люди, у которых есть статус «принимать решения». То есть э, их э, вот, совсем-совсем не забыл персонал не интересует. Дальше, это люди, у которых должно быть понимание, ради чего они туда едут. Еще раз, берем курс доллара, евро, сколько сейчас, где-то 25, умножаем на 15500, ну ничего себе примем. Да, понимаете, да? Дальше, немцы все то, что они вкладывают в наших людей, активно считают. Они считают, что как, ре, реинвестиция называется, то есть на каждый вложенный евро должны быть им экономический эффект, коэффициент 4. Поэтому мы все это подробно рассказываем, мы объясняем, как подготовиться к тому же самому собеседованию, а то, чего будет на собеседовании, примерно. Потому что, что значит слово провайдер? Провайдер это человек, который продвигает проект. Не мы, то есть не я, не Кульчик, не мы отбираем. Приезжает на собеседование представитель э, немецкого центра из города Киева, либо приглашенные эксперты с э, других вот городов. Там, фонда, здесь фонда, вот независимая, фонда. независимая технология отбора. И э, вот то, о чем говорил Александр, почему здесь нет никаких взяток, всего-всего-всего, потому что э, решение принимают люди, которые не заинтересованы в том, э, то есть не нейтральны абсолютно. Их задача качественно провести отбор и не более чем. И они сами в дальнейшем проекте не участвуют. Здесь получается очень хорошо разработанная модель. В среднем в Харькове, ну, это три к 1 коэффициент. Ну, как правило, в город принимают отбор для 2-3 дня, в, по кругу это где где-то 60 человек да. проходят. Ну, порядка, вот, по нашему опыту, так вот, как мы пытаемся людей правильно им разъяснить, подходит им программа, не подходит, как лучше подготовить документы и так далее, то где-то, наверное, до да, третий, вот, наверное, процентов Отказывают по каким причинам? Очень часто отказывают по причине слабой подготовки языка. Это основная проблема, потому что еще раз, всего две группы. Группа топ-менеджеров и группа аграриев. это без английского языка. Есть еще группа немецкая. А сейчас вот дама, которая нет на включении, Наталья Дорошенко, она в группе с немецким языком. Но это одна группа за три года, да? за два года. Мы да, они крайне редко собираемся. Очень редко. У нас просто слабое знание немецкого. Ну, английского это не очень, а с немецкого вообще никак. Поэтому эти группы очень редко собираются. И вот Наталья этой группы ждала два года. То есть она прошла давно отбор, а на, ну, она финансовый директор крупной корпорации, завод, завод комфорт. Но группа она ждала очень долго, потому что вот не было, не собиралась, не собиралась, не собиралась. А уже в 40 лет снова выучить иностранный язык, это так проблематично. Поэтому, если вы хотите повысить свои шансы, все-таки мы всем рекомендуем подготовить иностранный, ну вот, идти по проекту «Английский плюс». Если вы о, хорошо, да, и о, если вы э, ну, понимаете, что все края краевские, английский никогда, нужно пройти по группе топ-менеджер, но для этого нужно быть топ-менеджером. То есть вы должны быть, обладать правами, принимать решения. И все это мы вот рассказываем в процессе консультации. А так как отборочная комиссия такая же продвинутая, как и наши аппликанты, как и мы, она все прекрасно понимает и умеет работать. У вас на руках у всех есть буклеты, вот моя коллега вам раздала, эти буклеты являются таким очень хорошим пособием тем, как это работает, если кому-то Марина не выдала, попросите, она выдаст, там очень так подробно все так, степ-бай-степ прописано. Мы занимаемся как бы этой программой в Харьковском регионе, угу. в Источном регионе, поэтому если там есть контакты Киева, если да. есть вопросы, можете нам их адресовать, да, сразу скажу, ребята, кого они не возят, чтобы зрение убиваться. Они не возят айтишников, правильно? Айти, пиар, маркетинг. То есть можно... те, там, то, что является внутренним или сильным рынком, или то, что не имеет возможности наладить качественные коммуникации экономические. Ну, почему медицина? Потому что, ну, надеюсь, все понимают, где происходит медицинскую технику. Понятно, ну, да? Хорошую. Хорошую качество медицинскую технику производит в стране с развитой экономикой. Потому что это точная и сложная наука. То же самое машиностроение. То есть Германия, ну вообще, ну как бы, я как я говорю, немцы боги машиностроения, и тут ну, надо себе четко отдавать отчет. Они хорошо научились использовать те знания, которые они получили в высшей школе. Да, они не вузят преподаватели, правильно? А, ну, да. В любом случае, да, если вы сотрудник какого-то госучреждения, да. Там, инженер, допустим, это как бы, тоже да, не приветствуется. Но, скажем так, исходя из опыта, да, если у вас есть хорошее проектное задание, то бишь ваша общая, с которой вы хотите поехать в Германию, вы вписываетесь в формальные нормы, да, допустим, знания языка, там, возрастные и так далее, и так далее да, то там уже можно, скажем так, разговаривать и, по крайней мере, предложить себя в комиссии свою кандидатуру. Что мы хотели бы еще подчеркнуть? Мы хотели бы подчеркнуть, что количество таких программ в Украине сейчас огромное. Я ну, помимо вот этой программы хочу похвалиться тот проект, который у нас есть обратный. Вот вместе с Дмитрием мы в Харьков приглашаем огромное количество экспертов, чтобы они бесплатно работали здесь. Как-нибудь на эту тему мы провели другую пресс-конференцию, это проект называется СЭС, есть когда вы заказываете себе немца-эксперта, и он у вас, на вас бесплатно месяц работает, это тоже правда, и такие работают, и он, не, он не работает на вас бесплатно, он консультирует, консультирует да, на вас помогает. Да, вот сейчас в оперном театре, да, вот консультантка приехала, То есть, этот проект да, очень, В медицине, кстати, очень хороший. В медицине Я очень говорю. много таких экспертов. И а, а, кроме таких проектов очень хорошо продвигают свои обменные программы американцы, японцы, швейцарцы, Например, для цифры, за год американское, комп... американцы, американское посольство отправляет, возвращает в среднем 500 человек. И сейчас искать половина, это огромная группа по проекту Open Word. но там в основном едут волонтеры, те, кто работали с ВПЛ, потому что это ну, как бы благодарность американского народа, что все ВПЛ остались у нас. Ну, там, вот, да, треза, да. ситуация, да. И точно так же немцы очень плотно помогают. Вот не только в этих, то есть проектов много, проекта надо искать, проект, но, но то, что Дима, Дима сказал, сказала Екатерина, сказала Александр, вы должны понимать, ради чего вы это делаете. То есть, ну, э, так как это страна с очень такой жесткой иерархической бизнес-культурой, если вы не понимаете, ради чего вы идете на стажировку, то лучше не подавать документы. Есть вопросы еще? Или, как бы так лаконично на все ответили? Глеб, у вас как? У меня все да. Я уже понял на самого начала. Чего? Да. Для... Да, да. Поэтому мы искренне желаем вам успеха во всех ваших начинаниях. Возникнут вопросы, если примите решение в этом участвовать. Есть я, Наталья, есть Дмитрий Кольчик, есть а ребята, которые это прошли на себе welcome, и мы будем всеми силами содействовать вашему успеху. А информация поводу в велка, она вот здесь вот, да? Часть информации. Здесь больше киевская информация, мы все-таки больше ну, обещаем Дима дадим сейчас. Спасибо. Да. Спасибо. Да. Спасибо Спасибо, Спасибо.